Добрый день дорогие друзья, я Игорь Черноусов, я менеджер каналов YouTube, но сегодня не о YouTube, сегодня я скажу о замечательных людях, конкретно об одном человеке, может остальных к сожалению я не знаю, это Фил Строгов, Филипп Строгов, я очень благодарен Филиппу за то, что он сделал, я очень благодарен за свой сайт для проведения вебинаров, которые... Сделаны Филипп и конкретно компания WebHound. Поверьте, у меня был большой опыт работы с различными веб-дизайнерами, то есть люди, которые создают сайты, попили мне достаточно много крови. И вот общение с Филиппом было просто как вот чистый глоток воздуха. Сделали не просто хорошо, а очень хорошо. Поняли все, что я хотел, даже лучше, чем я сам. Получился очень приятный сайт. Мне приятно с этого сайта вести вебинары. Все, что я просил, ребята реализовали, сделали все профессионально и быстро. Остались самые приятные ощущения от проделанной работы и от общения конкретно с Филом. Замечательно работать с этими людьми. Но еще раз спасибо вам, ребят, Фил, конкретно тебе спасибо. Всем вам удачи и заработка.